Нового справа решающего голоса это Венико Владимир Станиславович и поступова Таиса Алексеевна. Таисия Алексеевна присутствует на нашем заседании, поэтому, пожалуйста, она э, выдвинута муниципальным образованием морской, э, является с сегодняшнего дня членом нашей комиссии также. Для заседания комиссии нашей сегодня имеет. Представляю приглашенного, присутствующего на нашем заседании. Представьте сюда, пожалуйста. Простите, представитель СМИ наблюдателей Петербурга нам ОМОД Дмитрий Владимирович. Я сразу уведомляю всех членов комиссии о том, что я буду производить фото-видеосъемку на заседании. Спасибо. Ничего, Второй вопрос о плане мероприятия по обеспечению активно активно избирательного права граждан в помощи с инвалидами в предыдущении выборов 18 сентября 2016 года. Третий вопрос о регистрации по представителей 15 вопросов председателя Депутата Станарского Собрания 6-го социального рейтинга Максима Львовича. Четвертый вопрос о подтверждении плана работы секретаря избирательной комиссии no 2 на 2-е полугодие. Пятый вопрос о возобождении от должности председателя участкового избирательного комиссии избирательного 152, и раз вам ну, там несколько организационных вопросов. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Ну, классный, Итак, приступаем к нашей сегодняшней повестке дня. Значит, первый вопрос о формировании рабочей группы. получила в комиссии предложения по составу этой комиссии, так скажем. У кого есть предложения по...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 So quite easy to run. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы включить состав рабочей группы, указанный значит, в качестве руководителя Рокшивого Вячеслава, в качестве членов рабочей группы Зьякова Ирину Леонидову, Дожде Татьяна Витальевна, Шапошникова Вячеслава Геннадьевича Постухова Таисия Алексеева. Кто за это решение, прошу голосовать? Спасибо. Так, следующий вопрос. О плане по обеспечению пассивного активно избирательного права граждан являющего в сентябре ой, в Санкт-Петербурге выход в сентября 2016 года. Коллеги, у Вас на, на столе достаточно материал, есть план а, работы по этому вопросу, по мероприятиям. У кого-то есть вопросы по плану, предложения, начать Yeah, yeah. представлены документы на э, Васильева Дениса Борисовича э, в качестве полномочного представителя по финансовым вопросам. Его как кандидата, депутата законодательного собрания. Подготовлен проект решения, поэтому предлагаю принять решение о регистрации Васильева Дениса Борисовича в качестве полномочного представителя по финансовым вопросам Вестника Максима Леговича по научному представителю подниматься вопросом удостоверения установленной формы. Ну, и, соответственно, пока все решения разместить на сайте Центральной избирательной комиссии. Есть какие-то предложения по проекту решения, вопросы? Тогда да, да. прошу голосовать. Кто за данное решение, прошу голосовать. Спасибо. Так, следующий вопрос в повестке дня план работы федеральной избирательной комиссии. Есть, у нас mm -hmm. раньше был план на первое полугодие. Сейчас я предлагаю вам принять план работы федеральной избирательной комиссии на второе полугодие этого года с учетом выборов, которые представятся 18 сентября 2016 года. План представлен. какие Вопросы, я вижу, что тут уже возникли. Если есть, давайте обсудим. Mm -hmm.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 Продолжение 28. Предлагаю принять решение об освобождении Мишки на ее от должности председателя Центральной избирательной комиссии для участка в на основании повышения ее личного выбора. Направить по настоящего решения сам Центр в избирательную комиссию и внести настоящее решение на сессию Центральной избирательной комиссии. Следующее освобождение от Прошу голосовать. Спасибо. И о назначении председателя этих участковых избирательных комиссий. Вместо выборших, которые я сейчас озвучила, предлагаю э -э -э -э назначить председателям участковых избирательной комиссии избирательного участка 109 Афанасиу Веру Константин. Субъект движения ⁇ это Региональное политической партии, Народной партии назначить председателя.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 комиссии. У нас следующее заседание обязательно будет. Вот. И плюс еще у нас теперь состав территориальной избирательной комиссии увеличился до 10 человек. У нас новые члены, я уже озвучила, клинику, Владимир Станиславович и таком то из селекций. Вот. В связи с этим мы посмотрим, как у нас будет по загруженности с учетом того, что кандидаты... Возможно, внесем изменения в те группы, которые мы уже создали, по составу увеличения. Я не говорю, что там мы там исключим, а вот группа увеличения с учетом просто вот, загруженности. Потому что пока идут как-то скажем так. Но я думаю, что на следующей неделе да, активность, активность наших да, кандидатов потенциально проявится. Хотела сказать, что мы в соответствии с этим графиком, который мы с вами утверждали в прошлый раз, там вот какие изменения были, я попрошу потом после заседания комиссии тех, кто остаться, задержаться, там формально специальности. И у нас на следующем заседании, вероятно, мы будем другой график уже свидетеля июля, как мы его обсуждали, что мы поэтому прикиньте на всякий случай с учетом того, что уже себе, да, какие еще дни у вас будут освобождать, потому что всех абсолютно будет Не Независимо от того, там надо приезжать на жилье, просто, просто нужно прийти и сидеть. На приеме. Хорошо. Так, ну что, тогда я считаю, что можно. Спасибо всем за участие, спасибо председателям, что дошли до нас. Спасибо вам.